Приход на голосование – это первый шаг в борьбе, в сопротивлении тому, что происходит. Это просто какой-то опрос, который ни на что не влияет. Имеет смысл идти на свой участок. Оттуда тебя не выгонят ни в коем случае, потому что ты избиратель на этом участке. Но это не выборы на этом участке. Не идти, бойкотировать, потому что стыдно будет туда прийти. Это голосование будет требовать очевидных фальсификаций. Где грань, после которой ты, так же, как я, скажешь, что ну, на это я не пойду? Пусть меня вынесут на стулья оттуда. Если нас там не будет, у нас не будет возможности сказать вообще, что там что-то было не так. Привет. Самая животрепещущая политическая тема последних дней и, наверное, предстоящих месяцев, это... Поправки в Конституцию. Сейчас э, актуален вопрос, что наблюдательскому сообществу делать с этим. Идти ли наблюдать э, или бойкотировать, и как наблюдатель, и как избиратель. Э, мы об этом поговорим с членом партии «Яблоко» Генри Бернаром. Э, я Макс Алибаев. Э, никто. Ситуации у нас такие. Э, Генри э, на этих выборах хотел быть наблюдателем, а у меня... Э, есть действующий статус члена комиссии с правом решающего голоса в одном из УИКов. Но я не планирую идти работать на эти выборы, потому что это не выборы. То есть я их бойкотирую. Генри считает, что я совершаю страшную ошибку и предаю все сообщество и что-то в таком духе. Почему? Нет, на самом деле никакого предательства я здесь не вижу. И ошибка-то не особо страшная. Другой вопрос в том, что оба эти подхода мне понятны. Единственное, что я сомневаюсь в эффективности бойкотирования этого голосования с точки зрения огласки и обнародования того состояния избирательной системы. Потому что все-таки, несмотря на то, что это не голосование, не референдум, а это вот какой-то такой соцопрос, mm -hmm. по большому счету, тем не менее организует его центральная избирательная комиссия, участвуют в работе избирательной комиссии регионов, участковой избирательной комиссии. То есть по факту, по человеческим понятиям, это выборы. И поэтому да, ты ведешь да, для, для рядового избирателя угу. разница, которую видим мы, допустим, да, между законными выборами, законными выборами, какие они у нас проходят, да, и этим голосованием, рядовой избиратель этой разницы не видит. То, как он видит процесс этого голосования для него характеризует всю избирательную систему в Российской Федерации. И я считаю, что возможность продемонстрировать лишний раз, в каком состоянии она находится, и то, какими способами и какими методами на участках достигается необходимый результат, это было бы полезно. Он слышит с из всех рупоров пропаганды, что, что, это, на, участках, что конечно, на участках сидят наблюдатели от общественной палаты. Будет картинка, если все-таки в условиях, которые у нас сейчас сложились, будет проведено вот такое очное голосование на участках, то картинка будет прекрасная с радостными избирателями, с пирогами, с праздником, с песнями и с наблюдателями от общественной палаты, которые там будут в большом количестве сидеть, и потом рассказывать, как все честно и прозрачно проходило. Ну смотри, вот эта картинка, мы понимаем, что она фальшивая. Мы, безусловно, понимаем, мы что понимаем, она фальшивая. Мы понимаем, да. И вот какой выбор передо мной? У меня, в принципе, была возможность э, пойти э, работать там так же, как я работал на губернаторских выборах. Для наблюдательского сообщества я выполнил бы роль наблюдателя, Но для того самого простого избирателя я был бы частью этой картинки. Не очень понимаю вот таких радикальных э, взглядов, что если ты 22 апреля зашел на избирательный участок, значит ты соучастник, значит ты э, всячески это поддерживаешь, признаешь законность. Кстати, вот у меня тут может быть немножко противоречивое мнение. Я э, считаю, что работать в комиссии э, это создавать некоторую легитимность этому безобразию, но в то же время, если ты как избиратель пришел, ну, это просто как прошел какой-то опрос ВКонтакте, потому что, ну, если тебе, тебе после этого все равно можно объяснить, или до этого объяснить, во время это можно объяснить, что, чувак, это это просто какой-то опрос, который ни на что не влияет. Вот работать там и, и там получить деньги за то, что ты создавал этот театр, который некоторых все-таки обманет, и кто-то искренне будет думать, что это на что-то влияет. Это уже зашквар. Не знаю, мне кажется, что все зависит от э, действий, которые член комиссии будет предпринимать в процессе проведения голосования. Если член комиссии, э, понимая, что там происходит, придет и будет смиренно сидеть и э, делать все, что ему скажет председатель, да, это создавать э, видимость легитимности. Но ну, а что-то Если... Член комиссии имеет право фиксировать нарушения точно так же, как и любой другой присутствующий на участке человек. Ну, да. А, да, у нас на данный момент нет никакого документа, как 67-й федеральный закон да. на выборах, да. на, на который мы момент можем момент съемки пока нет. Это может в любой день да. измениться, но пока вообще непонятно, по мы какому не, закону мы будет проходить. У нас нет каких-то да, документов, угу. на которые можем сослаться, сказать, что вы нарушаете. Но это голосование будет требовать очевидных, фальсификаций, очевидных, которые никак не могут быть оправданы никаким документом. То есть, ну, не будет у нас никогда создано uh -huh. документа официального, где будет прописано, что если цифры не выполняются на участке, председатель может подменить бюллетени, да? uh -huh. председатель может кинуть в урну пачку, председатель может написать другие цифры в протокол. Такого документа никогда не будет создано. Это очевидно. Соответственно, все эти нарушения будут нарушениями вне зависимости от того, будет у нас бумажка, где это написано, да? или не будет. Это очевидные вещи. Вот все это можно зафиксировать, придать огласке, сообщить об этом максимальному числу людей, для того, чтобы не только сформировать отношение избирателей к этому процессу. Потому что ведь вот этим процессом, голосованием, все это не заканчивается. Отношение к этому голосованию создает отношение к его последствиям. И к изменению в Конституцию, и к вообще легитимности власти в стране в дальнейшем. Понятно. Сейчас сформировалось такое отношение, что вроде когда вот уже все принято, уже в парламент реги регионов все отрапортовали да. о том, что они согласны, в Думе все согласны, Терешкова выступила, все прекрасно, все хотят. Возникает мысль о том, что вот уже случилось, и бороться дальше бессмысленно. А бороться дальше не бессмысленно, более того, вот только с этого момента с этого момента, с момента вступления вот этого всего ужаса в какую-то юридическую, псевдо-юридическую силу, вот здесь эта борьба вся и начинается. И мне кажется, что приход на голосование это как бы вот первый шаг в борьбе, в сопротивлении тому, что происходит. То есть это э, просто по уже случившемуся факту это... Перепись несогласных. То есть они это используют как перепись согласных, мы это используем да. как э, перепись да. несогласных, и дальше будем трактовать результаты как хотим, потому что это, это опрос, результат которого каждый может трактовать как Конечно. хочет. Конечно. Тем не менее, мы понимаем, что они его будут, как они его будут трактовать, и Дело в том, когда что... нас слишком много придет, и еще и часть из нас поучаствуют в этом, как сотрудники всего этого безобразия, то мы поможем им говорить о том, что это действительно голосование, как вот то, которое вот в законе, и что это общероссийское, потому что все пришли. Их возможность говорить о том, что это всероссийское голосование, и что все его поддержали, она абсолютно не зависит от того. Придем мы туда или не придем. Все равно это покажут, все равно об этом расскажут. Это все равно будет, это совершенно понятно, это все равно будет дружное, веселое, праздничное голосование по всей стране. И об этом будут с запой рассказывать, что на всех участках люди приходили прямо с утра, и еще три дня до этого, и детей приводили с собой, и да, пироги а вот, покупали. И, и всю... допустим, вот ты бы в этом участвовал. Ну. А По... представь, если бы ты был каким-нибудь волонтером Конституции, вот ты бы тоже, типа, ну нет. есть возможности, нет, я нет, нацепил нет. вот этот Дело бейджер, том, что волонтер чтобы... Конституции... Я не знаю, где набирают волонтеры Конституции, и какие у них, скажем так, полномочия, там, там не знаю, может, дают стендики агитировать, или что-то такое, я предполагаю, что-то такое будет. Ты бы пошел туда? Ни в коем случае. Так ради так своих целей. Работа в качестве волонтера Конституции, как агитатора за голосование, mm -hmm. она и требует от себя соответствующие позиции и э, публично демонстрирует себя как сторонника э, голосования за, сторонника поддержки. Угу. Работа э, члена избирательной комиссии, она сама по себе нейтральна. Член избирательной комиссии не агитатор. Член избирательной комиссии и его работа не агитирует избирателей голосовать за. Точно, а, так слушай, же, как а на... точно ли все это понимают? Я вот э, сейчас подумал, потому что... Э... Точно ли все понимают, что избирательная комиссия это в идеале независимый орган, который просто считает ваши голоса и передает их выше? Ну, это, а, это суть избирательной комиссии. Это Да, но может быть люди как раз и видят это как людей, которые говорят, ну вот, значит, голоса за, голоса там за Путина, голоса за Единую Россию, вы же нам поможете прийти голосовать за них, и люди привыкли, что... Ты как бы, если ответил «нет», ты им неприятно сделал. Если ответил «да», ты им приятно сделал. Mm -hmm. И что они, в принципе, своим существованием, не то чтобы агитируют, но они намекают, какой ответ они от тебя ждут. Избиратель не ориентируется на количество членов избир... избиркома, которые работают на там, отдельно взятых выборах Нет, и не их работу. Он сам додумывает за них позицию, что раз они собрались... Чтобы принять конституцию, которая уже принята, ну, блин, в данном, э, на данном голосовании максимально, э, э, мне кажется, очевидно, да, что вот, вот должен быть ответ «за». Они собрались, чтобы был ответ «за». Мы нужны, чтобы подтвердить ответ «за». Он за каждого... Из них додумывает эту позицию. Ну, можно, мы можем. Мы, мы сами сейчас додумываем позицию из, вот, избирателя при додумывании что он, позиции члена да, комиссии. Да, но мне неприятно, что он за меня тут, додумывает тут, эту позицию. Тут как мы можем говорить, что вот придут избиратели, посмотрят на, на, на УИК и скажут: Ну, вот они все собрались, проголосую-ка я за, и значит, они тоже за. Но это как-то странно. Мы, ну, мы не можем этого утверждать однозначно. Нет, в он в может случае. говорить, что они ожидают от меня за, но проголосую-ка я против. Но все равно у него позиция, что. Они, по за. Даже если предположить ситуацию, что этот человек, поддерживая какие-то отдельно взятые поправки, проголосует за, мы э, не можем быть уверены, что эта позиция у него сохранится на все, на все оставшиеся годы жизни. И в том числе переубедить людей, которые поддержат это, это тоже важно. То есть людям потребуется в некотором смысле психотерапия, что... Ты да. проголосовал из-за этой поправки, что там слово подряд убрали, и ты не заметил все остальное плохое, что добавили. Да. Это не очень твоя вина, это не очень страшно, потому что это не очень референдум. Да. Это сложнее говорить, когда э, ты сам был на этом референдуме и зачем-то его вот зачем-то его делал своими руками. Вот тут мы расходимся, потому что, на мой взгляд, гораздо э, удобнее, гораздо эффективнее, гораздо правильнее это будет объяснять имея на руках примеры того, как это проходило. Хорошо. ты думаешь, что ты прям увидишь примеры? Безусловно. Хорошо, еще раз, мы домысливаем, конечно, да, те теория. законы, потому что мы не знаем, по какому закону, по какой процедуре все это будет проходить, но я подозреваю, что она будет более мягкая, чем вот закон для обычных референдумов. И я думаю, что тут еще сложнее, чем обычно, тебе будет выявить какие-то нарушения, которыми ты потом сможешь аргументировать э, свой тезис, что я видел изнутри этот трэш, Ты ничего не увидишь. Я не думаю, что мы ничего не увидим. Ну, во-первых, потому, что, безусловно, им придется манипулировать численностью проголосовавших. Я очень сомневаюсь, что явка будет высокой такой, какая им требуется. Им нужно будет манипулировать явкой. То есть им все-таки нужно будет увеличить до всероссийскости? Конечно. Это... Им нужно будет манипулировать явкой на каждом участке. Манипулирование явкой будет очевидным. Нарушения не приведут никаким последствиям ни для избирательной комиссии, ни для результатов на этом участке, потому что, еще раз, 67-го закона у нас не будет, да, и мы с этими э, нашими доказательствами не сможем пойти э, дальше mm -hmm. в суд, да, там, подавать жалобу в вышестоящую комиссию и, и так это будут далее. чисто такие журналистские накладки, да. которые можно пересказывать. Да, это будут такие вести с полей вот того, что произошло на участке. И это важно, мне кажется, что это важно, что это необходимо. Закрытость процесса, она играет только на руку им. Они в ней заинтересованы. Они сами делают все для этого? А, ну, она на руку и нам, как часть истории о том, почему это плохо. Потому что, смотрите, вот как, как бы, должно быть. Вот что сделали. А если то, что сделали, это в том числе впустили тебя на каких-то условиях, например, вот меня как ПРГшника, и я на это согласился, и такой, а, ну ок. Мой нарратив ломается о том, Нет. что, типа, это плохо, это неприемлемо, мы должны делать по-другому и должны были добиваться другого. А мы должны были добиваться другого, но все то время, пока мы могли добиваться чего-то другого, да, у нас никаких особо активных выступлений не было. Действия какие-то активные решили все предпринимать, когда произошло уже безобразие в Государственной Думе. Да? Ну, не знаю, у меня раньше была позиция, что... Ну, пози позиция это была. Мы все собираемся друг с другом, садимся в кружок и начинаем обсуждать, как все плохо. Как все плохо, как все ужасно, как нам все не нравится. Мы правы, но дальше наших офисов, кабинетов, там где-то, где мы собираемся, там в каких-то местах, дальше это не выходит. Uh -huh. Мы не идем и не говорим, почему это плохо. Мы не идем и не говорим, почему это незаконно. А они идут и рассказывают, почему надо голосовать, почему это важно, почему это хорошо. Единственная э, инициатива, которая была предпринята активно, которая была продемонстрирована, это подготовка пакета альтернативных поправок партии «Яблоко» uh -huh. Общественным Конституционным Советом. Эти поправки были внесены в региональных парламентах. Эти поправки, естественно, отклонили. Но э, это была работа, и она продолжается по формированию альтернативной позиции, за которой потом можно пойти в люди. Который, кстати, Мне тоже не очень нравится эта идея, потому что ты, вы подыгрываете Путину в плане того, что да, это важная сейчас дискуссия. То есть он как это придумал 15 января, что типа, а конституцию надо поменять. И все такие, точно, вот о чем мы хотели поговорить, вот о чего вот, вот назрело. На Нет, самом это... деле, э, на мой взгляд, единственный здоровый ответ на это, ну на мой взгляд, это как бы Дед, ты о чем? Как бы, это, это ничего не назрело. Если и назрело, то оно должно вызревать дольше, обсуждаться дольше, а не так, что ты сказал, вот к апрелю придумайте. И все такие, да, к апрелю вот это вот попробуем. Поправки яблока были э, сформированы и внесены не как э, дополнение, да, не как ответ на просьбу президента предложить свои поправки. Это был шаг в э, формировании альтернативы, и демонстрация того, что уж если что-то менять, то вот так, а не так, как вы предлагаете. Наша претензия не только в том как, не, не только в том, какие поправки в итоге формируются, наша претензия была изначально в том, что весь процесс конституционной реформы, которую продвигает Путин, он незаконный. Поэтому яблоко как раз действовало очень последовательно в этой ситуации, оно сначала дало оценку вообще, всему процессу, который спровоцировал Путин, а уже после этого а, сформировала некий а, проект не ответа ему, а некий проект альтернативы и аналога а, вот того извращения, которое он нам предлагает в качестве новой конституции. Это было такое активное оппозиционное выступление. Ладно, возвращаясь к угу. наблюдению и возможностям наблюдения, мне вот интересно, где... Где грань, после которой ты, так же, как я, скажешь, что ну, на это я не пойду? Вот смотри, если завтра выходит, наконец-то, долгожданный закон, где написано все-таки, как будет выглядеть процедура, угу. и там написано, что от любой партии, там вообще от любого общественного движения наблюдатель может прийти, угу. а, и он может все наблюдать, но... Молча, сидя в углу на стульчике, место для наблюдателей, и вот там прям написано вот все то, что мы вот так не любим, когда нам говорят устно, а вот там это прям написано, и вот ты тоже пойдешь на это, потому что ну лучше быть, чем не быть. Дело в том, что... Э, После чего ты откажешься? Скажешь, что это не наблюдение, я просто всем буду говорить, что это не наблюдение. Ну, Моя личная позиция, я бы все равно пошел, пусть меня вынесут на стулья оттуда, я все равно приду и буду действовать как наблюдатель, э, прописанный в руководстве для меня в 67-м федеральном законе. Я не буду следовать этой инструкции абсолютно. Да? Так, погоди, пусть погоди, меня... а сейчас мой закон не применим сюда? Пу не применим. Mm -hmm. а, я сок... Это моя личная позиция. да? Я считаю, что нужно идти, пусть mm -hmm. меня уже со скандалом оттуда вынесут, mm -hmm. но я буду иметь возможность рассказать, что там происходило тому, кто это значит, захочет услышать. Если ты на это согласишься, ты тем самым позволишь им использовать себя в дальнейшем рассказе об этом, что, смотрите, мы дали возможность, пришло столько-то яблочников, яблочники наблюдали, не сказали ничего плохого, потому что им не дали возможность сказать что-то плохое в как бы, формальном русле, только потом раздувать шум что а, все плохо, а что ж вы не сказали? -то? Большинство наблюдателей вообще сидит uh -huh. за столом, никуда не ходит. Это вот моя, моя лич, мое личное решение, что я хожу по участку, что я за всем слежу, заглядываю под столы и так далее. Если вдруг меня посадят за стол и скажут мне сидеть молча, ну, во-первых, это не, не помешает мне сидеть не молча и вообще не сидеть. Да, но обычно это делают э, как бы устно и не очень законно. А сейчас это сделают, потому что, ну смотри, у нас вообще не выборы. У нас тут вообще, не знаю... Они сами не скажут, что это у нас вообще не выборы. Называя это голосованием, они все равно все время пытаются внушить всем, что это законный процесс это... и что это как бы референдум. Но мы не называем это референдумом. Это на публику, у вот тебя там будут аргументы. Вот что, типа, подход. Ну вы, вы сами свой закон читали, по которому ворчите? Вы, сами, вы же знаете, что есть наблюдатели, есть право совещательного голоса. Вот также есть выборы, есть референдумы, есть российское голосование. Они могут... Вот тут, да. именно вам, именно тут да. надо... Вы... Мне, да. мне они могут говорить все что угодно, я и могу говорить все что угодно. Мне важнее, что мы потом скажем избирателям, что мы потом скажем людям, да, которые, mm -hmm. не видя нашу дискуссию на участке, потом будут ориентироваться либо на мнение наблюдателя от общественной палаты, который скажет, что все отлично, либо наблюдателя альтернативного, который скажет, что, что было на самом деле. Да? Вот если нас там не будет, у нас не будет возможности сказать вообще, с моей точки зрения, что там что-то было не так. У нас останется одна возможность говорить, что это не референдум, это опрос, но мы и, мы и сейчас это делаем. Да, и если чтобы... он идеально проведенный опрос, это не должно как бы мешать нам говорить, что он не должен быть таким. А если мы придем и сможем говорить, что и опрос-то этот был проведен через пень-колоду безобразный и все подделано, это гораздо ну, более выгодно. позиция. Ну, обесценивает его позиция... первый аргумент, что, что типа это вообще не должно быть нам интересно, но очень интересно почему-то классифицировать это как опрос. Ты как-то смещаешь вот этот разговор. Нет. Собственно, как и изначально. Типа, Путин, ты охренел, что ли, менять Конституцию? Но ну, если уж менять, то вот так. И Ты охренел, что делать это через опрос? Но ну, если уж через запрос, то через идеальный. почему это совершенно не обесценивает аргументы, что этот опрос незаконный. Другой вопрос, что мы можем ходить и говорить на каждом углу, что он незаконный, или мы можем прийти к избирателю и показать, почему он незаконный. Это, это разница, в этом большая разница. Те, кто может все изменить, те, кто должен все понимать и видеть, они э, сидят дома, смотрят либо федеральные каналы, либо не смотрят их и э, вообще не включают телевизор. Но это именно те люди, которые могут это поменять, которые могут этому воспротивиться. Мы в количестве 10, 15, 115, 150 человек, сидя за чашкой чая, не можем на это повлиять. На это может повлиять народ Российской Федерации. Чтобы народ Российской Федерации на это повлиял, мы должны его убедить в том, показать ему то, что в действительности происходит. А сделать это мы можем, только находясь внутри происходящего процесса. Снаружи мы этого сделать не можем. Ты вообще как думаешь, люди, которые за эти изменения, особенно после того, что, что эти изменения включают в себя бесконечного Путина, а они вообще на самом деле в большинстве или как? Просто есть за, против, бойкот и пофиг. Вот я не уверен, за они на самом деле от всего населения в большинстве я или нет? Я встречал, встречал данные опросов, где поддерживающие однозначные изменения в меньшинстве. Угу. В большинстве там те, кто как раз... Не сформировал своего мнения, своего однозначного отношения за которых сейчас идет борьба. Да, то есть. Ну, собственно говоря, борьба-то всегда за них и идет. Я бы не стал недооценивать наших избирателей в интеллектуальном отношении. У нас Ну, слушай, с люди обедом понимают. это реально такой аргумент, где непонятно. Ну, как бы люди понимают, что ну все на свете компромисс, и ну, тут э, я mm. не могу однозначно считать дураком того, кто на этот аргумент поведется. Ну, сейчас же у вас тоже Конституция, которая вот как целиком принималась? Ну, нет, ну, аргумент, скопли... аргумент типа, памфиловый... Ну, а как вы хотели, прямая демократия по всем вопросам референдума, нет? Нет, аргумент памфиловый, он неприменим э, хотя бы в том плане, что э, она не представила каких-то аналогичных решений которые влекут такие же последствия, как решение об изменении Конституции. Ну, тут она прям совсем плохо выступила. Она снизила уровень уровень дискуссии по поводу конституционной реформы вот прям вот я до, знаю до, я, прямом по... смысле, я понимаю этот вот <свят> я, я понимаю просто этот аргумент я конечно не согласен с ней и с тем что она добивается этим аргументом Нет, но я, думаю, я что... понимаю что люди могут пойти на этот компромисс даже осознавая что компромисс что вообще-то я не хочу вечного путина но я хочу что дети приоритет страны мне да? кажется что все-таки люди в большей степени понимают, что вечный выбор между Вечным Путиным и детьми в приоритете, это не выбор между борщом и винегретом. Не, ну что, Они... Вечный Путин это цена за дети, приоритет государства. Я не думаю, что избиратели готовы эту цену платить. Потому что... А он не готов за другую цену продавать. Количество сомневающихся, это же еще может быть людей, которые не в курсе, которые еще подумают. Которые еще подумают, которые еще не вникали, которые еще не читали. Ведь у нас людям надо почитать, и это правильно. Будет выходной, вот он и почитает в день голосования. Ну, во всяком случае, вот в моем общении с людьми я установил две положительные тенденции. Первое, я не могу голосовать, не могу ничего сказать, потому что я еще не читал. И второе даже если я читал, как за это можно голосовать пакетом. Угу. Вот эти две тенденции, в, изб... в среде избирателей они, на мой взгляд, очень положительные. Моя-то позиция, что как избирателя, что как члена комиссии, не идти бойкотировать, потому что стыдно будет туда прийти. Вот я не хочу в этом участвовать, и ты меня все-таки вряд ли сейчас переубедишь гипотетически если бы я пошел или там может быть нас смотрят какие-то члены комиссии которые пойдут ну, в общем как-то смогут там присутствовать как ты думаешь им надо вести себя на избирательном участке нужно ли им как-то э, в рамках какой-то нейтральности намекать избирателям просвещать их в последний момент что вы знаете же что это не референдум что-нибудь такое поскольку как мы уже правильно говорили 67 закон не распространяется на этот процесс, то... Э, Можно агитировать? Нигде не э, сказано э, однозначно, что агитация будет э, каким-то образом ограничиваться. Mm -hmm. Но в то же время, поскольку это не выбор, то и вообще не очень понятно. Если ты пришел туда какой-то непонятный, то может тебя и выгнать проще, потому что на какую-то частную территорию, какой-то актовый зал в школе пришел, и что-то там... В этом случае, если говорить о том, чтобы просто прийти, да, вот без mm -hmm. всякого статуса, просто прийти... Нет, а да, тут и статус, но и статус это непонятный, потому что все непонятно. А, имеет смысл идти на свой участок. Оттуда mm -hmm. тебя не выгонят ни в коем случае, потому что почему? ты избиратель на этом участке. ну а, Почему? Но что... ну, это, ну, это не выборы на этом участке. Они прекрасно понимают, что если э, появится публикации о том, как избирателя собственного участка выгоняют, потому что он не захотел проголосовать в кратчайшие сроки так, как нужно. Ну, Это совершенно нет, ну, нет, ну, это совершенно не, не ну, Потому не что это провокатор Навального. Очевидно. Можно и выгнать, и даже на телевидении показать. Почему нет? А, нет я имею в виду сейчас, все-таки кто-то, кто, кто каким-то образом заполучил статус. Например, mm -hmm. кто-то типа меня, у кого есть ПРГ-шный статус. Или какой-нибудь наблюдатель от общественной палаты, который на самом деле хороший человек под прикрытием, и как-то, допустим, он там, не знаю, или вот он только что uh -huh. прозрел и э, смотрит наш канал, чтобы получить совет, как ему себя вести? Я думаю, что члену комиссии будет логичнее сосредоточиться не на агитации избирателей, а, ну уже поздненько просто. Здесь нужно сосредоточиться на действиях комиссии и следить за коллегами по комиссии, что они делают. Что они делают, как mm -hmm. они делают. Причем следить с точки зрения 67-го закона, э, несмотря на то, что формально он не действует. Для себя следить, да. Для вещи, которые... истории, которую ты будешь рассказывать, Конечно. почему это не просто Конечно. нюанс, а Конечно. именно важно, что это прошло Дело не в том, по 67-му. Да, если мы в последствии, в аргументации будем исходить из э, того, что запрещено в 67-м федеральном законе, а они будут говорить, что да все нормально, так можно делать. Мы специально тогда, возникнет написали вопрос, свой. тогда возникнет вопрос, почему же на выборах в сельсовет нельзя так делать, а на, а на голосовании по конституции, по вопросу реформы конституции, так можно делать только потому, что вы это не вписали. Mm. Обесценивается 67-й федеральный закон. У нас получается двоякая позиция. Мы говорим, это не голосование, это все э, чушь собачья, и это правильно. Но при этом ищем какую-то для себя бумажку, на которой мы будем основывать свои действия. Не нужно нам это вот бумажки Я примерно искать. об этом и говорю, что, да. что двоякая позиция. С одной стороны, это все чушь, с другой стороны, мы разбираемся в сортах чуши. Исход, исход разный. Ты предлагаешь в этом случае не идти, а я предлагаю идти и делать все, как мы привыкли делать. Мне еще кажется, что они в какой-то момент, ну там уже после того, как это все будет принято и как будет вонь с нашей стороны, что это еще и прошло плохо, они могут начать сбрасывать маски с тех событий, которые предшествовали. То есть они могут сказать, так мы же вам честно говорили, что все принято уже региональными парламентами. Так мы вам честно говорили, что это не референдум. Так мы, мы вам, как бы, что вы тут на этом этапе? Ну тут до конца им равно, до конца им остаться абсолютно честными не, не казаться, да, казаться честными не получится, потому что, ну по крайней мере, Путин будет увлечен в очередной лжи, Ой. поскольку, ну, ему поскольку не ему не страшно, ему не страшно. Но, ну я считаю, никогда неплохо лишний раз доказать, что он лжец. Примеры э, вранья, они накапливаются, и э, вот даже для меня, так сказать, абсолютно показательным в этой ситуации является пример споров, который имел место и там, у меня э, с родственниками, и со знакомыми по поводу вообще про процессов, происходящих в стране в целом. Э, так вот сейчас... Э, Буквально после вот этого выходки его с желтой папочкой в Государственной Думе mm -hmm. удивительно единодушие наступило у всех моих оппонентов со мной. Был их. Что так нельзя? Что да, что происходит что-то не, совершенно неправильное, и сказать, да, и, и, и, это уже, и это уже для них слишком. да Уже, уже вот все, уже черта. Ой, он ну он и, перешел. И, вот пенсионная этот... реформа для всех слишком была. Пенсионная реформа была. Это, это мне кажется, ну, слушай, это произошло сколько? Вот два дня назад. Три. Это ну, слишком свежо, чтобы была. сейчас понять, насколько это возмущение. Это вот все а сиюминутное возмущение, а в целом оно может на электоральное настроение не очень влияет. Нет, просто все это, все это накопится. На электоральное настроение <говорит> это влияет, поскольку э, сиюминутное вот это возмущение оно еще будет иметь определенный след. Ну, месяц, И, может, да. До 22 -го апреля. <говорит> это были Макс Алибаев, Генри Бернар. Мы по-разному выражаем свой протест против путинских поправок в Конституцию. Какая форма ближе вам, решайте сами. И не стесняйтесь выражать свою позицию. Вы народ, вас должно быть слышно.